Всем привет, это сайт DrupalBook.ru и в этом видео мы начнем разбираться с конфигурациями Drupal 8. Научимся переносить конфигурацию с одного сайта на другой, посмотрим, как это все работает, где хранятся конфигурации, из чего они состоят. И поработаем немного с Drupal консолью. Но прежде чем начать я хотел бы вам рассказать про вакансию Drupal программиста. Если вы middle или senior Drupal разработчик, Drupal Developer, то предлагаю вам найти эту вакансию. Немного о компании The Wolf. Компания The Wolf Development предлагает качественные услуги IT, аутсорсинга, аутстафинга по всему миру. Их главная специализация – это веб-разработка на CMS Drupal. Сотрудничая с The Wolf, вы получаете возможность работать там, где вам комфортно и расти профессионально, занимаясь любимым делом. Если у вас есть свежие идеи, вы готовы развиваться на перспективных проектах и совершенствовать свой код, то самое время действовать. Ссылку на вакансию я оставлю под описанием к этому видео. Также вы можете посмотреть сайт thewolves.com, почитать компании, вы можете поискать в интернете информацию про эту компанию, которой ее довольно-таки много. Ну а теперь давайте вернемся к конфигурации. Если вы работали с 7-м друпалом, то мы использовали модуль Fiches. Модуль Fiches позволял выгрузить различные настройки вашего Drupal, 7 сайта, но у него был один недостаток, он не работал со всеми настройками сайта, не все модули были интегрированы с модулем Fiches. И поэтому в восьмом Drupal сделали единую систему для управления конфигурациями, для выгрузки этих конфигураций файлы, чтобы можно было эти конфигурации подгетовать. Вы можете посмотреть, что модуль Features есть и для восьмой версии Drupal, но это лучше использовать его только для инсталляционных профайлов, потому что для выгрузки и хранения конфигурации сайта лучше всего использовать сейчас именно эту систему конфигурации в группа 8 сайта конфигурации по умолчанию хранятся в базе данных если вы зайдете в таблицу config то вы увидите все конфигурации которые есть на вашем сайте все блоки все настройки контент типа, все поля все все что все что настраивается через сайт все это хранится в базе по умолчанию также вы можете выявить что Данные хранятся в сервизованном массиве здесь, в базе данных. То есть, назвать, у конфигурации каждого конфига есть свое имя и есть данные. Данные хранятся в массиве. Если вы выгружаете конфиги файлы, то данные будут храниться в яму формате. Давайте сейчас перейдем на наш сайт и откроем settings.php файл. В settings.php файл у вас будет настройка конфигурации папки где будет храниться, собственно, ваша конфигурация. Существует два вида папки, это Sync и Active. Active по умолчанию у нас хранится в базе. Вы можете настроить так, чтобы конфиги активные выгружались в файлы, но это лучше не делать, потому что тогда будет Drupal работать медленнее. Лучше всего Active конфигурацию хранить в базе. Для Sync конфигурации создается автоматически папка, она создается при установке Drupal в папке Site Default Files, потому что Site Default Files у нас есть право доступа на запись и можно создать любую папку. И создается такой вот странный путь к папке. Он создан для того, для того чтобы другие пользователи вашего сайта не могли скачать в вашей конфигурации. Этот путь папки сгенерирован, и поэтому этот путь он будет уникальный и никто не сможет зайти на вашу папку. Теоретически, если человек знает путь к вашей папке конфига, он может зайти, потому что сайт Default Files открыто для скачивания, и он может скачать конфигурацию. По идее, это неправильно, это угроза безопасности, поэтому лучше всего поменять этот, этот путь к папке. Лучше всего, если даже этот путь к папке конфигурации будет находиться вне вашего сайта. Если у вас, например, есть докрут, или 3w-папка, в которой лежит индекс PHP файла, с которого начинается запуск Drupal, то лучше вынести конфигурацию вне этой папки. Мы можем также вынести конфигурацию вне нашей папки DrupalBook, если мы скачали, например, инсталляцию Drupal, сайт Drupal.org. Но тогда у нас будет лежать папка конфигурации в папке Domains, что не очень удобно, потому что другие сайты тоже могут хранить папки конфигурации вне вашего сайта. Вне своей папки до сайта и поэтому не могут пересекаться. Сейчас мы сделаем папку конфигурации внутри нашего сайта. Но значит что это неправильно. Обычно делают, конечно, конфигурации вне нашего сайта. Давайте напишем config. sync. Мы меняем путь. Папки конфигурации для того, чтобы можно было положить все наши конфиги в git. Так как у нас папочка сайт-дефолт-файл находится вне гита, потому что там лежат файлы нашего сайта, то мы вносим, меняем путь к нашей папке конфигурации. Давайте создадим эту папку. Иногда папку конфигурации кладут еще в папку сайт-дефолт. Такое тоже встречал, что сайт, default config sync, Но можно положить, в принципе, и в корень. Опять же, если эта папка открыта для чтения другим пользователям, то любой пользователь может зайти через сайт и скачать ее. Тут нужно либо закрывать папку для чтения для сторонних пользователей, так как это сделано с settings.php файлом, чтобы не было доступа к этой папке. Но опять же, если скачают... Конфигурация вашего сайта – это не значит, что все пропало, ваш сайт взломали. Но иногда в конфигурациях лежит чувствительная информация. Например, может лежать доступы к SMTP-серверу, могут лежать доступы к Solr, могут лежать доступы к Salesforce и другим системам, в которые выгружаете данные. Поэтому лучше всего скрыть конфигурацию от посторонних класс, чтобы ваши пароли не утекли. Чужие руки. Теперь, когда мы поменяли папку для конфигурации, давайте выгрузим наши конфиги. Выгрузить конфиги можно несколькими способами. Давайте перейдем на наш сайт. Зайдем конфигурацию. Configuration and Здесь, есть вкладка «Экспорт», мы можем выгрузить конфиги здесь. Можно выгрузить, как все конфиги, одним архивом, и потом распаковать его, положить сайт в конфиг config.sync папку. Давайте сейчас разархивируем. И посмотрим, что внутри, находится внутри этого файлика. Внутри файлика находятся YAML файлы. Если вы разархивируете эту папку и положите все файлы в config.sync папку, это будет нормально. Но иногда на некоторых сайтах конфигов так много, что Drupal не успевает создать архив, потому что это нужно забрать там несколько сотен конфигов всех файлов. Сначала сформировать эти файлы, потом их нужно заархивировать и еще выдать пользователю. Если это происходит очень долго, то... Drupal не успевает уложиться в Max Execution Time PHP и происходит 500 ая ошибка. Тогда вам нужно использовать другие способы для создания, для выгрузки ваших конфигов в Config Sync. Вы можете использовать Drash, вы можете использовать Drupal консоль. В статье вы можете посмотреть. Команды. Если вы используете DRA, то используете дефис export. Если вы используете Drupal консоль, то пишите Drupal config экспорт. И в обратную сторону это также работает. Есть команда config import и config импорт для Drupal консоли. Чуть позже мы разберем, как импортировать конфиги. Сейчас мы выгрузим наши конфиги. Также, если вы используете, например, Drupal-консоль, которая установлена внутри вашего салона Drupal, как библиотека, то вы можете использовать ее напрямую через vendor bin Drupal. config экспорт. Таким вот образом, если у вас используется Drupal-консоль, которая установлена в вашей системе, как отдельная команда, чтобы ее использовать, тогда вы можете использовать так, но всегда, начиная с Drupal 8 какой-то версии, Drupal консоль обычно ставится прямо в Drupal. И все команды можно выполнять прямо из консоли, которая находится именно в библиотеке в вашем Drupal. То же самое касается и Drush. Иногда Drush можно встретить и в Drupal. Зачастую так и делают, что ставят Drush в Drupal, чтобы можно было в любом инстансе использовать DRAS. И использовать config экспорт. Только драж находится, вызывается из докрута Если ваш сайт, докрут сайта, находится в отдельной папке То вы должны начать перейти в папочку докрут ну, У нас инсталляция с Drupal.org, поэтому у нас все файлы находятся в докруте Или папочка 3w, например, если у вас там находятся файлы И драж вызывается уже оттуда Давайте сейчас вызовем Drupal консоль если у вас нет Drupal консоли, то вам нужно будет ее установить. Если у вас Windows, как у меня, например, вы используете Open OpenServer, то я вам рекомендую использовать GitBash. Башевскую консоль для гита, которая ставится вместе с гитом. В ней должен работать Тут должно работать в консоль. Также вы можете попробовать и Drush через config export. Ну дражка конечно, перед ставить отдельно. Но вы можете опять же его поставить прямо в Drupal через Composer Require. Drush Drush. траш. пока давайте посмотрим наши конфигурации. Вот мы их выгрузили YAML файлы. Давайте сейчас добавим гид на наш сайт, чтобы мы могли видеть изменения конфигурации. Сейчас я добавлю новый гид. Нам нужно будет добавить в gitignore. Так, я инициализировал новый git. Вот Видите, у нас есть Drupal Book Master. Первое, что нам нужно сделать, это добавить в игнор различные файлы. сайт-дефолт файл, например. Давайте его заигнорируем. Также ID игнорируем. Это папка для работы PHP шторма Они тоже здесь не нужны. И нужно игнорировать папочку Vendor. В тема у нас так, тема стандартная. Обычно там еще есть Note modules папочка, которая остается после MPM Install установки ваших пакетов для галпа или прочих плютек для Node.js. Мы посмотрим, как работает конфигурация в гите. Это очень удобно, потому что вы, например, что-то меняете конфигурацию, выгружаете ее снова, и в следующий раз вы уже через гид видите изменения. И перед тем, как коммитить ваши изменения, вы должны просмотреть конфигурацию снова, что изменилось, и закомить только ваши изменения конфигурации. Например, если у вас есть другой программист в команде, и он тоже что-то меняет на сайте, вы не должны затирать его конфигурации Вы комитете только свои конфигурации, и гит уже непосредственно мержит изменения другого программиста и ваши изменения совместно и вы можете заливать ваши изменения параллельно, то есть работать над разными фичами и заливать, например, один один views, один программист заливает один views, другой программист заливает другой views и эти оба views они появляются одновременно на dev -сай сайте на идентичной в зависимости от того, куда вы заливаете. Давайте с этим файлик. сюда я добавлю idea папочку, добавлю сайт default files, default files, vendor папку и еще нужно будет добавить в ignore наш settings файл, сайт default файл settings settings здесь есть да здесь есть уже преднастроенный kit ignore файлик можно скопировать и отсюда настройки здесь вы видите not, not modules файлик файл с папка лабрис папка в принципе все что нужно игнорировать а в папке Core мы тоже можем игнорировать, потому что это сам Drupal. Это тоже пакет, который грузится из композера. Ну, давайте, в принципе, тоже его загенерируем. Просто каждый раз, когда вы будете обновлять, например, Drupal, и файлы Drupal будут меняться, то все файлики, которые находятся в Core в папке, они будут тоже меняться. Давайте через git bash, commit-m initial commit, отлично. Теперь нам осталось выбрать наш репозиторий, как основной для PHP шторма, у нас он не определяется, давайте сейчас обновим, вот он Drupal Bookmaster. Давайте сейчас закоммитим все изменения. Давайте сейчас берем Это просто изменение для код-клифера. Такое происходит, когда у вас есть несколько гид-репозиториев. Очень часто гид репозитории подкачиваются с другими библиотеками, и PHP Storm пытается вам дать возможность коммитить непосредственно в эти отдельные гид репозитории, которые находятся в папочке Vendor, в отдельных библиотеках, в отдельных лабридах. С одной стороны, это очень удобно. С другой стороны, это очень редко используется, когда вы работаете просто с одним сайтом. Окей. Теперь давайте что-нибудь изменим на нашем сайте и добавим в конфигурацию эти изменения. Давайте зайдем, например, в конфигурацию и изменим название нашего сайта. «Basic Site Settings» — «Drupal Book, Local Environment». Сохраняем. И теперь давайте сделаем еще раз выгрузку. Конфиг-экспорт консоль выгружаем снова конфигурацию И теперь смотрим изменения Вот видите, что у нас появились изменения Мы можем найти их посмотреть, что у нас изменилось Нажать ShowDiv И увидите, что у нас изменился Local Environment Название нашего сайта, то, что мы дописали Мы это все видим в конфигурациях вообще конфигурация состоит из Yama файла, который мы угружаем. если вы откроете любой Yama файл то увидите настройки различные для этого конфига здесь есть поля, здесь есть отображение полей, есть настройки формы контент типов, entity различные имидж форматы имидж стайлы фильтр форматы да вообще любые модули, которые создают какие-то настройки, они добавляются в конфигурацию. То есть, если вы создаете конфигурационную форму, то соответственно, вы создаете конфигурацию. И каждый раз, когда вы сохраняете конфигурационную форму, вы изменяете конфигурацию. И эти изменения можно вынести в гид и перенести на другой сайт. Я уже сделал вторую копию сайта Ripple Book Dev Давайте сейчас скопируем конфигурацию и перенесем ее на другой сайт во-первых, нам нужно будет скопировать саму папку конфигурации и нам нужно будет дойти в этим settings.php найти строчку с настройкой папки конфигурации и поменять ее на config.sync Config, sync. Отлично, мы изменили. Теперь уже на dev сайте. Давайте зайдем в Configuration Synchronization. Заходим в конфигурацию. Находим Configuration Synchronization. И вы видите, что мы добавили одно изменение. Мы можем также здесь посмотреть эти изменения вот что мы добавили, local environment добавили сайт name и нажимаем import all. опять же, вы можете использовать Drupal консоль вы можете писать не config и export, а config import, например и импортировать таким образом конфигурацию. после того, как вы импортировали конфигурацию давайте зайдем проверим, что она импортировалась Вот вы видите, что добавился название нашего сайта. Добавилось Local Environment. Таким образом, вы можете экспортировать настройки на вашем локальном сайте и заливать их на Staging, или Dev, или на Production. Ну, естественно, лучше сначала протестировать ваши настройки на другом environment, прежде чем заливать на Production. Но я думаю, вам уже понятна суть конфигурации, как они работают, как это работает с Git. -ом. То есть, если я пропустил момент, когда пулил бы изменения на dev environment но если на dev environment был бы тоже git я бы сделал git pull, стянул бы эти изменения и потом уже сделал бы config import на этом я думаю все, вам более-менее должно быть понятно как работает конфигурация в следующих уроках мы продолжим изучать конфигурацию разберем как импортировать блоки, как импортировать контент, потому что контент это отдельная часть, это не конфигурация и если вы создали Если вы создали блок на вашем локальном environment и хотите перенести его на dev, то вам нужно будет добавить конфигурацию блока и вам нужно будет еще принести контент для блока. В это, об этом мы поговорим на следующем уроке. Поэтому спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт.